на миллионную долю процента не уверен в том, что у меня все будет в порядке, меня бы не было на этом допинг-контроле и чемпионате в принципе, но случилось так, и я был ну, ошарашен, я же говорю, как ушатом, значит, воды, блин. Но... Не знаю, есть ли эта информация вообще где-то, можно ли это где-то узнать, ну, вам я имею в виду, но дело в том, что в России по правилам ВАДА, Внутри страны я уже могу бороться, могу выступать на соревнованиях, на проводящихся не под эгидой всемирной, ну ВАВ, в общем, Федерация Ну, пока что так, присматриваюсь к каким-то, ну вот клатошино, наверное, присматриваюсь, не знаю еще точно, как бы, но хотел бы, да, планирую. Я пришел сюда, потому что увидел, что будет Замбулат Царив и очень хотел на него посмотреть. Хотел взять у него автограф, с ним сфотографироваться, потому что когда-то, когда он боролся, и все время видео смотрели, как он борется, и считали его ну, почти талонным бойцом. И когда сегодня увидел, что он сегодня будет в этом магазине, я с удовольствием взял семью и приехал сюда. Есть ли выбор, кроме Наташино? Сейчас нет. Ну, то есть, э, не вижу пока что турнира, который бы был мне интересен, опять же, в плане соперников. Да? В Аташино просто приезжают многие люди, в Бабаев, в Трубин приезжал. Ну, то есть, соперники серьезные и ну, то есть, это не какой-то там проходничок, на котором можно провериться, а ну, серьезные соперники. Я хотел бы, если попробовать возвращаться, то, наверное, с ними. Ну, то есть, так, чтобы с ними себя попробовать, по, ну, сопоставить.